Ну, у меня, например, вот когда я не работала, только вышла за первого своего мужа замуж на три месяца. Я просто тратила деньги, просто тратила, тратила, тратила, тратила, вот реально. Просто меня одна женщина, кстати, на заметку, мама моей подруги, нет, свекровь моей, нет, получается, да, свекровь моей подруги. На Рублевке мы сидим в доме. Я, значит, такая вся, немножко бессеребренник, но я на Рублевке у них в гостях. Она говорит, Анечка, я слышала, ты выходишь замуж за еврея. Я говорю, да, да, Галина Аркадьевна, я выхожу замуж за евреем. А как вы решите с ним финансовый вопрос? В смысле, нужно решить с евреем финансовый вопрос на берегу. Я говорю, это как? У тебя есть какая-нибудь шкатулка? Я говорю, есть бабушкина, я в ней храню свои цацки. Отлично. Приходишь к мужу будущему и говоришь, как его зовут? Виталик. Виталик, вот моя бабушкина шкатулка, я хочу... Чтобы ты складывал туда денежки, я у тебя просить не буду. И каждый день, когда я открываю эту шкатулку, там должны они лежать. В каком количестве? Не знаю, это ты должен определить. На что их будут тратить? Неважно. На шторки для домика или на колготочки. Но это для меня очень унизительно. Просить у тебя на шторки, на колготочки, в общем, неважно. Я реально как зомби, в общем, в меня влетела в матрицу эту информацию. Я пришла и как наученная Ту -ту -ту -ту -ту -ту. О, Господи, спасибо тебе большое. Ты избавила меня просто вот от вот этого геморроя. Я-то, ну вот как? Действительно, действительно шкатулочка. И, в общем, я клянусь все практически три года, что мы были в браке. Я не знала вообще. Я только знала. У, более щедрого мужчины в моей жизни не было никогда. Но, к сожалению.